Здравствуйте всем! Сегодня будет видео о монете Ripple, я думаю многие знают про эту монету, ну а большинство конечно еще не знают, потому что монета только начинает расти, начинает свой оборот и в принципе то я хочу... Сегодня рассказать, как мы с вами эту монету можем получать бесплатно каждый час. Каждый час мы с вами будем заходить, да, то есть это сделан на нас кран. Мы на кране с вами каждый час будем получать эту монету. Очень э, перспективная монета и на будущее она будет стоить и 100 долларов, и 200, и даже и 1000 долларов, да, потому что, ну, такие прогнозы ставят опытные трейдеры, да, ну, и я сам, в принципе-то, наблюдаю за ней уже давно. И э, я сам уверен что эта монета будет расти я просто хочу вам посоветовать сейчас даже помимо того что мы с вами будем бесплатно ее собирать да если у вас есть какие-то ну средства я не знаю хотя в долларов 10 20 закупитесь просто ну этой монеткой но ну, я думаю это немного да то есть на 20 долларов закупить этой монеты ну где-нибудь на какой-нибудь бирже, да, и пускай они у вас лежат в долгосрок, потому что, представьте, да, через полгода, через год эта монета вырастет до 100 долларов, там, до 200 долларов, может, даже до 1000, а у вас будет там 20, 30, 50 этих монет. Представляете, сколько у вас будет бабок? Ну, вы просто золотитесь. Биткоин у нас тоже когда-то стоил там 1 доллар и 50 центов, и меньше даже. Ну, и представляете, да, тогда, когда вы собирали эти, ну, кто-то собирал эти биткоины, я еще не знал даже про них, ну, какие они сейчас имеют бабки. Поэтому, в принципе-то, друзья, об этом и пойдет речь, что это очень перспективная монета в долгосрок и... У нас с вами есть возможность сейчас собирать ее бесплатно. И пока монета стоит вот так дешево, нам дают ее, ну довольно-таки много на сегодняшний день. Что нам нужно сделать? Зарегистрироваться здесь. Да? Регистрация довольно простая. Нажимаете сюда. Ну, вас сразу перебросит зарегистрироваться. Да? И что здесь? Вводите сюда почту, пароль. И здесь будет реферер, то есть кто вас пригласил. Разгадывайте капчу и нажимаете зарегистрироваться. Все. Я уже здесь есть, поэтому давайте я войду. Итак, попадаете вы к себе в кабинет, да, и, э, я думаю, для многих будет знаком, да, кабинет, потому что он сделан наподобие фри биткоин краника, да, то есть самый долгожитель, самый лучший кран у нас, э, самый проверенный и надежный, да, то есть, ну, вот... На таком подобии у нас сделан этот краник. Раз сейчас мы с вами заходим сюда, просто разгадываем капчу, то есть нажимаем «Разгадать капчу» и жмем тут внизу, у вас будет кнопочка. И все, друзья, тут идет таймер. И смотрите, если у нас число вот здесь на таймере выпало, до вот этой цифры мы получаем с вами вот такую сумму если в этом промежутке от этого до вот этого мы получаем с вами такую сумму ну и так дальше я думаю с этим все понятно конечно зачастую будут вот эти два выпадать но все равно на сегодняшний день это очень очень неплохо потому что как вы знаете биткоин стоил когда ну Малые деньги, да, то есть он тоже у нас таки выдавал много. А сейчас нам дает вот всего лишь по 2 Сатошины, по 3, по 4, там, по 20. И мы радуемся, поэтому, ну, сейчас это, вы сами представляете, это очень много. Просто не надо такой упускать момент. Через год, я говорю, вы... Ну, скажите спасибо Вот, в принципе-то, я думаю, с этим все понятно Раз в час я сейчас сам буду заходить Реально за этим следить Раз в час собирать эти монеты Итак, я думаю, с этим все разобрались Помимо этого, у нас есть с вами реферальная программа 50% пока что нам кран дает с наших рефералов То есть то, что рефералы зарабатывают 50% мы будем получать Это реально круто Заходите вот сюда, вот реферальная программа да, будут вылазить, но вот э, рекламы вот этой просто не обращайте внимания. Это, наоборот, хорошо, потому что у крана есть деньги, и они нам за это платят. Вот 50% наша реферальная программа, вот наша ссылка реферальная, копируем и раздаем где только можно. Так, кому что-то будет интересно, залезьте в и прочитайте. Ну, я думаю, самое главное я вам показал, ничего тут такого нет сверхъестественного. Вывод, минимальный вывод, здесь один ripple. То есть на сегодняшний день, да, это, в принципе, то насобирать не так-то уже и сложно. То есть я думаю, там, ну, собирайте, собирайте, потому что это, это легко. Итак, э, в принципе-то, ну, больше ничего я вам тут рассказывать не буду, да потому что больше и нечего. Я надеюсь, я донес до вас, что это очень перспективная монета, и просто я вам советую не проходить мимо. Ну, не, буд, не будьте дураками, когда есть такая возможность, я вас уверяю, что монета вырастет. Просто, хотя бы даже через полгода вы сами посмотрите. Ну, на этом все, друзья. Заходим, регистрируемся и зарабатываем. Не забываем подписаться на канал. Всем пока!